<свес> Нет, я не с этого хотел начать. Я... Всем привет, друзья! С вами Александр Попкевич, и сегодня мы поговорим с вами о трех шагах... И забыл тему, представляешь? Государство, полиция, полиция <свес> <свес> общению между нами с вами. Нами с вами, да? Между нами. Следующие три навыка будут посвящены коммуникации, общению между нами с вами или между нами с вами, да, конечно же, естественно. Следующие три навыка будут посвящены коммуникации, общению между нами, людьми. А если еще роботы? И ты гораздо больше, чем, ну, что-то, да? Просто вот, вода водяная, там, просто сказать. И да что ж ты будешь делать? Стратегия win-win. Выиграл-выиграл. Выиграл, выиграл, выиграл. Я тебя выиграю сейчас. Друзья, друзья, Спасибо, в канале. Шляпа. И Стивен Кови выбирает 4-4 элемента вашей подпитки. Это тело, душа и я забыл. Дальше коллектив с тобой не будет жить. Этот навык еще иначе можно перфор... Сложные слова. Синер... Синергия. У каждого человека есть ресурсы. Энергия, знакомые, деньги и еще какое-то. Если же ты работаешь по найму, то ничего страшного. Здесь остановимся, да.